Бог нас всех так любит, что оставил небо И родился в грешном мире, чтобы людей спасти Чтобы каждый смертный, как бы ни был грешен Вместо горя, скорби, счастья, радость мог найти он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, За тебя страдать а тебе отдать всю славу и любовь свою, свою нам всегда вернуть в небесную семью. Он родился. Чтобы грех твой на себя принять Чтобы быть распятым на древе За тебя страдать А тебе всю славу И любовь свою Навсегда вернуть в небесную семью Неужели в сердце для Христа нет места, неужели не поймет оно его любви? Неужели напрасно на кресте том страшном Проливал он за тебя поток святой крови? Он родился, чтобы грех твой на себя принять,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 Ждут, что скажут в защитное слово уста, И молчанье порвется, чтоб даже глухим было понято в жестах твоя правота. Расскажи, как уныло, без светлых надежд прокаженные шли, А тебя повстречав, уходили, забыв о гнетущей нужде. Где им жалким для помощи встретить врача? А потом промолчи, скажет пусть и Аир, Как ты добр и велик, возвратив к жизни дочь. В пусть расскажет, как дорог стал мир, Когда ты пожелал ему в горе помочь. Прокаженные пусть подойдут на помост, и покажут трубцы затянувшихся ран. И другие ответят на дерзкий вопрос, Охладив разгоревшийся пыл горожан. Только где они? Где? Их не видно в толпе. Неужели сразила сомненья стрела? Неужели рассеялись все рабев? Зная, как беспощаден народ и пилат, Крик насилия потряс первозданную твердь. Правосудие пало под натиском лжи, И из адских глубин была вызвана смерть, Чтобы жизни лишить подсудимую жизнь. Бог нас всех так любит, что оставил небо, И нет больше той цены, что за тебя Он дал. Так вредишь сегодня... На призыв Господен отзовись скорей, Ведь Он тебя так долго ждал. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, Чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, А тебе отдай всю славу и любовь свою.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 Всегда вернуть в небесную семью.